вас уважаемые рыбки рыбулечки сегодня мы с вами посмотрим что будет в основных сферах вашей жизни ну и вообще какие сферы жизни будут затронуты главным образом период со 2 по 26 июня именно в это время венера будет двигаться по эмоциональному очень близко близкому для вас знаку зодиака рака заботливому все как вы любите в это время может появиться учитывая что для вас знак рака является символическим домом любви, хобби, увлечений детей, то можно смело утверждать, что что многим из вас повезет в любви наконец-то в это время ну что ж, давайте смотреть немножечко подробнее. Ну, во-первых, месяц начинается коридором затмений, который начался еще 26 мая. Я делала по этому поводу отдельное видео. Надеюсь, что многие из вас посмотрели и знают, чем оно чревато. Ну и закончатся эти затмения 10 июня. На что еще следует обратить внимание? С 30 мая... Началось ретроградное движение Меркурия, которое будет проходить по вашему четвертому дому. Дому семьи, дел семейных, недвижимости. И вероятнее всего, что вам приходится обращать внимание на какие-то свои старые проблемы, дела. Может быть, кто-то доделывает ремонт. Ну, короче, вас призывают к ответу в своем доме, в своей семье, в близкие. и И многие из вас могут даже чувствовать какую-то такую, знаете нахождение себя в определенных стесненных обязательствах, как в клетке. Мало свободы можете ощущать. Ну и плюс еще дела, связанные с домом, с семьей, могут идти с пробуксовкой. Но не переживайте, с 23 числа Меркурий станет ретроградным и ваши вопросы по данной теме все начнут решаться. Они достаточно быстро все активизируются и найдут свое решение. Хорошо. По важным темам, что еще можно сказать? Со 2 по 7. -е. И с 17 по второе Венера в зоне любви наконец-то будет образовывать два чудесных аспекта к Юпитеру и к Нептуну, находящихся в вашем знаке. Юпитер будет находиться в вашем знаке до конца июля. И что Юпитер, что Нептун является двумя управителями? этого знака они будут очень сильно сильны и вот представьте вы личность вы будете одухотворены наполнены какими-то необычными творческими планами воодушевлены какими-то идеями и тут делает шикарный тригон венера из вашего дома любви. Во-первых, это возможно знакомство, возможно обретение друга, возможно обретение любви. Но учитывая, что все-таки эти аспекты будут проходить на ретроградной Меркурии, то идеально, если вы этого ну, человека уже давно знали, просто не обращали на него внимания. То есть человек находится в вашем окружении. Вот с ним возможно перевоплощение ваших отношений в каком-то таком новом амплуа. Также это благоприятный аспект для творческой активности, для начала какой-то творческой деятельности. Вы получите признание. Также это благоприятное время для зачатия ну и вообще вы буквально расцветете почувствуете себя очень красивыми этот аспект он будет сформирован только до 28 июля затем Юпитер снова пойдет назад он идет в Водолей но в конце года он снова перейдет и будет активно двигаться по вашему знаку думаю, что последний где-то год полтора, может быть два большинство из вас выйдут замуж женятся либо получит какие-то очень важные Свершение, подъем в своем статусе. Что-то очень глобальное в вашей жизни произойдет. И особенно если это будет связано с вашей творческой активностью. То есть вы сможете, вы сможете осуществить то, чего не могли осуществить ранее. Две очень важные планеты вам будут помогать в этом. Теперь, теперь по ситуации, значит, с 11 числа Марс. По работе. Работа. С 11 числа активизируется сферы работы. Но здесь могут быть, знаете, какие-то конфликтные эмоциональные трения со своими сослуживцами. Будьте, пожалуйста, ну, как-то осторожнее, обходите острые углы. С 20. -го. Ага, я еще пропустила. С 12 по 15. -е. С 12 по 15. -е. Венера будет образовывать чудесный аспект к Урану, вот он Уран, Уран в вашем третьем доме коротких поездок, Венера любовь То есть смотрите, могут быть благоприятные какие-то любовные путешествия, встречи, встречи любви в дороге ну, Я бы сказала так, что с 12 по 15 ожидайте приятных неожиданных сюрпризов и подарочков с 20 по 24 желательно быть осторожнее, поскольку Венера будет находиться в четкой позиции к Плутону. Это получается позиция между домом любви и домом друзей. Здесь возможно создание, знаете, такого очень сильного эмоционального напряжения как со своими друзьями, так и со своими коллективами. Возможны какие-то недомовки, просчеты какие-то ситуации, которые ну, выведут вас из себя, из вашего стойкого эмоционального чувства. Поэтому проведите эти дни как можно более спокойнее, тем более, что 24 июня у нас будет полнолуние. И стоит, не стоит в эти дни слишком сильно из-за чего-либо переживать оно пройдет и все успокоится ну что ж, на сегодня астрология с астрологией мы закончили сейчас посмотрим, что нам подскажет карты Таро смотрим по двум основным сферам работа любовь у мужчин и женщин и совет на трех разных колодах, Итак, работа король Пентакли, здесь главным образом ваш Ваша успешность зависит от короля Пентакли. Если вы с ним находитесь, то есть это денежный король, король, связанный с такими стихиями, как Дева Козерог или же Телец. И вот с этим надежным человеком у вас есть возможность найти ключик к решению ваших вопросов, связанных с какими-то материальными. Не то а материальными достижениями, крупными и материальными. Вообще вот это шикарное сочетание карт говорит о том, что вы сможете чувствовать себя вот как этот, ой, вот как этот король на пьедестале, что вы очень уверены в своем, в своем финансовом положении и довольны им. Возможно, многие из вас ощутят присутствие некого фундамента, надежности, успешности в своем карьерном росте теперь что касается любовных отношений ну тут про девочек после некоторого затишья наступает время короля король связан со стихией воздуха и этот человек возможно может быть старшим по возрасту либо он слишком мало эмоционален и как-то, знаете, отворачивается от вас, то есть нету от него должного внимания. Вот вам не хватает внимания со стороны этого человека. Ну, я думаю, что у кого есть такой король, то, скорее всего, здесь в основном ваши иллюзии. То есть не стоит держаться за эти отношения. Теперь по поводу мальчиков. Здесь у вас есть изменения. Вы находите партнера, вы ищете партнера, который является вашим зеркалом. Но самое интересное, что этот партнер может быть с вами совершенно разный. Разных взглядов, разного мировоззрения. Вы даже можете относиться к разным культурам, а также, может быть, даже и жить в совершенно другой стране. И карта Звезда нам это подсказывает. Ну, как минимум у вас здесь есть возможность знакомство с человеком, с которым вы впоследствии можете оказаться в очень крепкой дружбе, в очень таких крепких нежных отношениях но напоминаю, что любые знакомства они желательны после 23 июня а до этого, ну, они не имеют шанса на дальнейшее развитие давайте посмотрим на тех, у кого уже крепкая пара на сегодня на здесь и ожидает в отношении крепкие пары, ну, здесь огонь, здесь страсть, то есть для, у кого уже пара сложена, есть уже давно, то у вас здесь новые начинания страсть, огонь и есть какие-либо еще и договоренности то есть вы строите планы совместные на будущее но, и причем эти планы, они, знаете, так связаны с неким искушением. То есть, чего-то вы оба очень сильно хотите, к чему-то вы оба очень сильно стремитесь, дразните друг друга. По главному совету «Мы» — это мир. Эта карта указывает на то, что вам нужно стремиться к целостному состоянию, к своему... И ну, если совсем на бытовом уровне, то строить что-то общее, например, идти к семье. Если это бизнес, то строить какой-то совместный бизнес, то есть найти самого себя, собрать себя по кусочкам. В целом тут есть указание на то, что, в общем-то, каких-либо резких движений, резких перемен в течение данного периода вашей жизни не предвидится. Достаточно спокойно, все будет ровно текущее, и, наверное. Только лишь ближе к концу месяца вы можете ожидать предложения. Какое-то приятное предложение на праздник, может быть, на встречу, которая может вас порадовать. Вообще, главный девиз этого месяца – это терпение и труд, все перетруд. И очень много у вас тут денежек, денежки и пентакли, которые будут иметь для вас большое значение. Ну что ж, надеюсь, что мой прогноз был для вас полезен, интересен. Благодарю вас за ваши лайки, комментарии. И до встречи в следующих периодах.